«Никогда не обманывай бабушку, иначе попадешь в неприятность!» И даже красивая попутчица окажется ведьмой. Ее братья – головорезами, а ее отец – главой мафии. Отец! Все это случилось из-за вранья. <тит> Смотрите комедийную мелодраму «Чинайский экспресс» с участием блистательных Хана и Дипики Подукон на канале ЗИТВ «Россия».